Всем здраво, чуваки, с вами я Воли, и у многих, конечно же, появился вопрос А кликбейт не ли название? И мой ответ, нет Название полностью не кликбейт Оно оправдывает само себя И да, это реально получить игры на сумму 100 тысяч рублей абсолютно бесплатно Причем игры будут реально годные, а не просто какая-то помойка из-за шквар Не, конечно, помойка тоже будет, но всего же должна быть в да? Окей, погнали. меня перед началом видео советую поставить лайк и подписаться на мой канал. Здесь будет много чего интересного. Ну а также, пожалуйста, посмотри мой прошлый видеоролик про пародии FNAF на Android. Кстати, они совершенно бесплатны, и ты можешь их скачать в любой момент. Ссылка будет в описании. Окей, ребят, мы уже в моем видео. Наконец, спустя минуту. О чем же я хотел сказать? Как получить данные игры? Ну, это достаточно глупый вопрос, ведь название все было указано: Epic Games. И вы спросите, а что есть какие-то лайфхаки? Мой ответ нет. Нету. Но если вы часто используете Epic Games, да и не часто, если вы его вообще используете, то вы знаете, что каждую неделю вы получаете одну бесплатную игру, а иногда даже больше. Ну, типа, смотря как повезет. И там бывают различные раздачи игр. Там, например, на Новый год, на праздники какие-то и так далее. В итоге, а, если мы посчитаем с начала работы Epic Games, а именно данных акций, типа, в неделю один раз бесплатная игра, то мы могли получить игр на сумму больше, чем 100 тысяч рублей. Вы представляете? Это реально. И, типа, вот и весь хак. И вот если поговорить о играх, типа, многие скажут, ну там же один зашквар, там типа, ну, неузские игры, которые никто не знает, в них даже играть неинтересно. Я скажу вам, нет". нет. Нет, нет, нет, нет. Там раздавали даже GTA 5. Например, раздавали кучу всего интересного. То есть подробный список игр, которые раздавали, мне будет по, э, по, ну, типа, видео в описании. Вы зайдете и почитайте. Но самые интересные игры из этих я, конечно же... Озвучу. Кстати, говорю сразу, что это спизик за 2020 год. Все, что было раньше 2020 года, но то можно найти просто типа под видео. Почитайте, может увидеть какую-то любимую игру. Итак, первое то, что я вам хочу сказать, это 20-21 числа раздавали Watch Dogs, а также Стэнли Parable. И это две одни из прикольнейших игр. Watch Dogs, кстати, первая часть, не вторая, ну, жалко, но без разницы. Все равно Watch Dogs на халяву, и это круто. И сколько же стоит сейчас Watch Dogs? Многие поинтересуются, типа, насколько была эта халява. Лишь один Watch Dogs стоит 1300 рублей. Ну, 1250, ну, давайте скажем 1300, чтобы круче звучало. Но если хотите считать 1250, то считайте. В общем, это, ну, типа, без разницы. Это на официальном сайте Watch Dogs. Ну, Ubisoft. Watch Dogs, боже мой, официальный сайт. Что я несу? Но если поискать на рынке, то можно найти игру и за 300 рублей, и за 200, поэтому... Ну, давайте примем то, что 300 рублей мы получили на халяву. И Стэнли Парбл в стиле сейчас продается за 300 рублей. И то есть, в общем, смысле э -э -э -э мы получили буквально 600 рублей на халяву. Ну, что-то точно неплохо. 600 рублей это 6 маленьких шоурум. Ну, или... Получается 4 больших, ну типа нормальных средних таких, да? Окей. Дальше Epic Games раздавали такую игру, как Overcooked. Эта игра очень прикольная, она мне нравится, и я ее хотел изначально купить в Steam, но ее раздавали все таки бесплатно на шару, то что, ну, не так уж и плохо. И я сэкономил со Steam, получается снова-таки 600 рублей. Не удивительно, но факт. Многие удивятся, но Epic Games раздавали даже хитмана это очень круто, на самом деле. Хитман это офигенная, шедевральная игра, ну, можно сказать, всех времен. Хитман в среднем продают за 500 рублей, ну и там была еще другая игра, которая какая-то немецкая, но она рублей 100 закинула бы и снова 600 рублей. И то есть только за три этих акции мы уже заработали 1500 рублей. А я не читал еще какие-то рандомные игры, ну, посодочки. Я бы не сказал то, что игру, которую я добавил, стоит который 100 рублей, но типа, пофиг. Считайте то, что пускай будет 600. Потому что везде валируется по-разному. Идем чуть-чуть дальше, и тут уже Watch Dogs 2. Но цена данной игры тоже рублей где-то 500. И многие сейчас поинтересуются, но ну вот ты показал нам ровно 2000, ну там, с копейками. А где вся остальная сумма? А я вам отвечу. Вся остальная сумма у нас скроется в, ну, на играх, в играх на различные там праздники и так далее. Я сказал то, что я назвал лишь за конкретный период времени. За 2020 год Epic Games раздали 104 игры, и сумма каждой раздачи по 600 рублей. Ну, давайте считать то, что 600 рублей ровно. Ну, там больше получается, игры бывали по 1000 и по 2000, но будем считать среднюю цену. Средняя цена вообще раздач это 600-800 рублей. Возьмем что-то среднее с 500 рублей, окей? Okay? И только за 2020 год Epic Games раздали игры на 50 тысяч рублей. Вы скажете, типа, если мы берем 700 и умножаем на 100, будет 70 тысяч. Да. Но нет. Потому что некоторые игры дороже, некоторые игры дешевле, некоторые игры по которые не хочется забирать. Ну и считайте 50 тысяч. Это только за 2020 год. Берем на 2019. -й. Статистика примерно такая же, разница пару-тройку тысяч рублей, и вот только за два года 100к. Типа, окей? Найс? Круто? Да, по-моему, круто. И напишите комментарий об этом видеоролике. Это Ривни, не Кликбейн, и вы реально могли забрать игры на 100 тысяч рублей. А с вами был я, Уля. Всем удачи и всем пока.